Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рей, мы продолжаем играть в ХКР 2 Так что у нас тут за награды зимние шины, амортизаторы и колесный ускоритель Новые задания Так, выиграйте 6 гонок, проехать в шахтах Это мы уберем И маневр на ККМ-ке. 500 метров, маневры угу. Плюс бесплатный сундук здесь Магнит, ускоритель, фляг Так, секундочку Так, всем Привет Всем привет, всем привет, всем привет, привет, приветик, нет соревнований, почему нет соревнований, ребят? Заходите позже, ладно, зайдем позже Ну что, сегодня я буду, наверное, брать 10 тысяч кубков, наверное, если я возьму, а я думаю, что я возьму А если не возьму, то плохо будет Возьму вот такого робота в шляпе Так, а поеду я вначале... Ну для разминочки, как всегда, ребята, на раллийном авто проехать через что? Через что? Незаконченное предложение, ребята, проехать через. Так, слушай, мне не нравится, что сзади вот эта барахолка едет за мной. Это суперкар. Но видишь, все нормально У нас мало того, что у нас нет крыши, так у нас еще чубак У него железно-чугунная голова У него она как крыша работает, дополнительная, понимаешь? Ее фиг пробьешь Ауч Ну Но... Вот, ребятушки, из-за такой вот билиберды Не, я поеду вниз хе -хей! Я четче прыгнул, согласись Я четче прыгнул, чем кто-то хламон. И, соответственно, я заслужил первое место Пускай он курит бамбук. Ну, а у нас последняя гоночка. А у нас последняя гоночка. Так, тихо, тихо, разошлись, шпана. -мо, я сказал. Куда ты лезешь, Адель? Блин, у меня немножко не вовремя, ребята, турбос сработало. Вот это, наверное, зря было сделано, если честно. Хотя нет, не зря. Ух, напряга, напряга была самое что ни на есть. Что тут еще сундук у нас какой-то? Магнит ускорить. Да едите вы в баню. Привет. Так, Эливу, Эливу, Здорово, Эливу. Так, у нас тут результаты. Наконец-то наконец результаты прогрузились. Так, мы выиграли опять, ребят, с большим отрывом. И Гелифиш опять на первом месте у нас. Гелик опять на первом месте. Поздравляю, я его. Он уже... По-моему, один раз я только Я только один раз его я не видел, чтобы он там Занимал первое место Ну что, у нас сахарная пустыня Попробуем здесь то же самое, ребят Хорошо всех Обогнать Блин, я наверное зря поверху Да ладно, в принципе, какая разница Поверху, по низу Yeah. Слушай, ну тут быстро я. Yeah. Просто тих, пулей. Так, а тут у нас Ники, оказывается. А Ники-то у нас едет на байке, ребята. На байке так еще и с крылышками. Ну как я круто перелетел кактус. Нет, я прям на них приземлился, но байкер однозначно там вляпался. Вляпался. Я даже не вижу его. Где он? Ну где он? Короче, он. Да, ребят, он, походу, отдупился. Он, походу, на кактусы напоролся и все. А ты видел, что если на кактус напоролся именно на байке, то. У! Голова кирдык. Как ты? ККМ-ка, ты как так делаешь, а? Ой-ой-ой. Ну-ка, не расслабляемся, ребята. Я. Yeah. Все прекрасно видел, я 6 гонок еще к тому же выиграл Забираю еще и награду Ко всему прочему Так, немножечко денег Немножечко магнитов Так, мне меня 81 тысяча, команда Так, а когда оно будет, о, круто Завтра, наверное Сегодня уже вряд ли Хотя, да фиг знает Ребят, как разрендериться, если все быстро разре... ну, рендеринг пройдет То, конечно, сегодня уже попробую выставить О, гелифиш Так, ну что, ребята У нас сельский кубок, давай мы его, наверное, попробуем Проехаться уже на Ну, на байке, я думаю Будет, наверное, неплохо Я, конечно, не совсем уверен Но посмотрим Фух! Ты что, гели? Ты смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, что происходит Вопрос Как так можно пролететь? Ты хочешь сказать, что вот это вот супер говно Байк вот этот вшивый Быстрее, чем мой байк едет? Я не поверю Если он только как, конечно, каким-то образом не разогнался там я не знаю, там на чем-то, на чем-то можно разогнаться. Фик его знает. Но вот здесь почему-то он вообще третьем. Я не знаю. Очень много, ребята, здесь э, таких, как тебе сказать. Таких фишек, ну, как бы тебе сказать, от которых много чего зависит. Вау Ну тут конечно глупо было вот, вот тут было глупо, ребят, так вляпаться А, а вон и 10 тысяч кубков Ребята, трасса Билла Я попробую трассу Билла проехать вот на этой нашей На суперкаре Я просто хочу проверить Оу, щет ну, Роли на авто, ребята, понятно Это универсал, поэтому ему пофиг, да, тут на все эти Спуски, подъемы, он А что У него там... Я видел, что у него сработала турбо, но Видимо, у него оно очень плохо прокачано, поэтому как бы Не особо мощно оно у него дало ему разгон, скажем так Я вот здесь вот немножко сброшу скорость, с вашего позволения Отлично, пока идет ход. Хрон... Ну вот, вот он, гад, сзади Мне повезло, что я немножко За счет, ребята, нашего нитра Подал газку и Был таков А вот здесь я, конечно, лопушка-то подогнал Да, ребята Опять дикей здесь, кстати, присутствует Он часто где мне попадается В гонках Давай-давай-давай-давай, наяривай, гитара семиструнная Ведь ночь такая лунная Нифига, смотри-смотри-смотри Фура в следом этот, баги там наяривает Хе -хе -хе а в итоге-то что? В итоге-то лопушки они остались А если что, что? Если что, настоящий А, я, если что, настоящий при этом Отлот, от отлот был копией, да, отлот был копией Ну что, ребят, я думаю, что здесь можно нам немножко подурачиться Возьму э, супер дизелек На аллигатора, конечно, не особо хотелось бы дурачиться -то. Давай по чесноку скажем Блин, дурак, чертов бомжара На такой скорости и надо было вот вниз тебе приземлиться, блин. Дурик банановый. Ну давай уже этого Димаса-то хоть накажем, блин. Я пойму, мне меня кр... Так вообще, что у меня как будто крылья стоят, ребят. Я так медленно. Точнее.. Так долго плавно приземляюсь. Я понизу. Ну это что еще, Фипец, ребята Я с этого дебильного, С этой дебильной игры, блин Застрял в крокодилах Ну это... Ну, ну ты где-нибудь такой видел, чтобы блин, застрять в крокодилах, блин колесами. Это тупизм полной категории, ребят как специально мне вот это вот, Застрять колесами Никто, наверное, никогда не застревал Рей, нате, пожалуйста Знаешь, мне Мне надо эти, снимать э, Видосы, самые нелепые моменты в играх, блин Застрять в крокодиловых колесах Ну, ё-моё, ну Точнее, что я сказал? Застрять в крокодиловых колесах? Застрять колесами в крокодилах Блин, пипец Это вот я тебе сейчас говорю, что благо они сделали После обновы, что тебя не откидывают назад Нифига он Дизелек, ты ч? Нифига он там проехал, ты видел? Да нафига мне нужно вот... Ребят, знакомая картина <laughs> Почему знакомая? Потому что мы с собой вот так же недавно Застряли на крокодилах Точно так же только я дал назад и от этого отдуплился Да ты посмотри, ну как он может лететь с такой скоростью-то, я не пойму вот этого Хоть ты тут что делай, ну как? Это же нереально, ребят С той скоростью, что он летит? Ну монетный ускоритель, ну и что? Ну если у него там охрененно, конечно он прокачан то может быть за счет монетного ускорителя, да, может быть, ребят. То есть просто берет акцент на скорость и все. Что друг, другого варианта я не вижу. Сон, смотри, видишь? Да, ну тут я его обогнал и по итогу первое место. Угу. так, что там? А что, на да плагиат, ну все ок Вот я ненавижу ребят, когда плагиаты тут <смех> делаются Плагиаты, это когда берут чужой никнейм И под ним играет Смысл? Не понимаю Тебе что-то какое-то преимущество тут дает, или что? Не знаю, в чем прикол, но... Я наоборот лично люблю, когда я индивидуально Я не люблю, чтобы мой ник, например Кто-то повторял Или у кого-то он повторялся Обрать а чужие никнеймы Ну дети, что делаешь? Детишки Маленькие детишки Вау, сейчас было вообще круто Ты видел, как прокатился Просочился Эу, крыша в одну сторону Шапка в другую <соценно> Или это не шапка? Нет, это шапка, ребят Летим <соценно> Летим дальше, чем видим Ой, замечтался, ребята А тут два Этих, как их звать? Скажи, я скажу Маслкара, да? Как они величаются. Вообще никак не могу, маслкар, маслкар А что вы сбросили скорость-то, ребятушки? Надо его втапливать Вот как и я надо было ехать И все было бы четенько у вас Но они не захотели Поэтому никогда первые места у них не будут А я все приближаюсь Спасибо за перевод ага. Оказывается мы неправильно Марсиона <с -2> Марсиона Уже как не называли И вот я там, смотрел вот смотрел Как они в комментариях, как только они называли а, вот, вот теперь еще и Марсион, ребят Я стал Вот это было, конечно Вот сейчас было тупо Почему я не запрыгнул? Ума не приложу Не знаю, что, что там произошло А у нас что, тут одна гонка, что ли, я не могу понять Эх, лихач, лихач Не дано тебе Что-то плохо он как-то на лихаче здесь сыграл, если честно Ага, тут два спорткара Лихач Давай-давай, заезжай Отлично Я вот заметил, мы всегда с тобой залетаем На эту штуку, на полочку Так, я второе место заел Кубок Штормрайдера Поехали Что-то, ребята, голос охрип Я не знаю, уже третий день Что-то мне как-то вроде не орал Рэп Стоп Все Все, ребята На этой скорости, если врезаешься Шансов выжить практически нету И тут только повезет тебе, знаешь что? Если в этот момент Эта голова Ну, дракона Опускается вниз Вот именно опускается вниз Не поднимается, а опускается В этом случае, да, ты можешь еще Попасть как надо А когда она А когда она поднимается И ты в этот момент прыгаешь Ты как бы врезаешься и переворачиваешься Ну, тут я думаю, так всем было ясно и понятно, да? Так же, как вот этот вот водопад несчастный, который мне сейчас тут. Вот, ну, нафига вот он нужен был, а? О, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри. Чувак на попрыгушках прыгает. Начинает разгоняться, но что-то у него не получается. Но он разгонится, ребят, сейчас разгонится. О, вот здесь его, кстати, очень хорошо подловило. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у меня 5. Ну, второе место мое. Да и то, блин, если бы я выиграл, бы у нас было бы <coughs> первое место, потому что в первой гонке я, к сожалению, сфэлился. Да как ты хмырь болотный, блин, на, на этих. Я не пойму, как ты можешь круче-то ехать? Круче, чем папа. Как-то выжимает, догоняет еще. Вначале сравнивается, потом еще обгоняет. Как? Что у тебя там срабатывает? Супер моторчик в очке у тебя работает, я не знаю. Ну, надо было Немножко потерять скорость, а Ну, почему бусты не срабатывают? Когда вот у надо, чтобы он сработал, Он ни хрена, ребята, не работает Ты его ждешь, как манны небесные? А, он нифига По барабану он хотел срабатывать Нормально, тут все отлично, здесь хорошо, ребят, едем. Ух! Ну прям за best. Прям за best я прокатился. Все, первое место мо. Что-то. Забуксовался там, -мо. Опа, ускоритель. Это у нас идет на маслкар, да? Я всегда море сочитал. я пошел все А, а рывкой сыграй Сыграй, если не забуду Так, поехали, горный кубок Горный кубок Ну, ребят, не буду менять тачку Ой, блин, какая-то А, -а, -а, -а, а чувак! Я тебя поздравляю! У него не хватило силенок, ребят. <laughs> он, он на подъеме, короче, распластался. <laughs> он, он просто на подъем встал все, ребята. У него не хватило мощей подняться на подъеме на этом. Поэтому мы будем аккуратненько вот так вот ехать. Но баги-то здесь, конечно, немножко с подручным, потому что она у него на подъемах нормально работает. Но мы... Блин, Нифига, у меня спина мокрая, ⁇ -бо ⁇ у меня прям, ребят, вообще сырющая спина. А ч ⁇ ну, сырой то такая, вроде... Вроде я бы не сказал, что так жарко. Может, от нервов? От нервов, ребята, подниковываем, а? О, смотри, смотри, смотри, смотри. Видишь, летит. Летит ущербный, ребята. Я вниз. Ну понятно тут А он Дрищ Забытые шоссе Я наверное опять ребят поеду на Суперкаре Ааа суперкар Мой суперкар Ой Ну и что это было? Это была беда бы сейчас, ребята, на самом деле бы Ой, какая беда была бы В плане еще лоффуил, эй Не надо вот этого делать мне, лоффуил Горючку Есть Ну давай да ебасы ты, блин, как тигамотина. Я доехал. Я доехал, друзья. Ух, тут было еще одна гонка к тому же. По красоте. Это было красиво. Так, кубок путешествий. Ну что, я, наверное, возьму здесь. <с� 2> <barley> давай попробуем. Ой, какая же ты Да почему она не <смех> Не едет, ребят То есть она едет, ну как-то Как-то Даже не знаю, как сказать Крылья что-то не особо срабатывают хорошо Оу, оу, оу, оу, оу. Ну-ка, успел нет, что-то она.. Я даже не знаю, как это назвать. Она едет, но. Ей надо все пересчитать, понимаешь? Ну что, ну что это такое, ребят? Может быть я там зря все-таки отключил эту фигню? Как она там называется-то? Эй, даже ускоряху не взял. Не, вот если ей крылья прокачать Мне кажется, будет топово Потому что она, ну, летит она хорошо Я, я бы даже сказал, чересчур хорошо, потому что Вау Смотри, смотри, смотри Ты Видел? Вот и все На этих гонках, конечно, она летит божественно Тут не поспоришь Слушай, Гран-при Каньон А что я на ней попробую, а? Мне что-то кажется, что это дурацкая идея была Тут такая трасса, но... Я думаю, ты понял, какая тут трасса И вниз головой это, конечно, не самый лучший... Ну, что ты там? Псик -псик -псик -псик -псик -псик. какому то мотороллеру уступил Да потому что мы даже не долетели до этой катапульты Которая должна была меня толкнуть, понимаешь? Да приземляйся ты, как он долго, ребята В воздухе-то, а? Горячится. Жить, жить, жить, жить. Не вречь ты, не, не вздумай, врезаться только мне. Очень долго, блин, приземляется. Ну. А, блин, это только вторая гонка была. Ну давай третью. Один балл мы пока проигрываем. То есть должно быть три из трех, а у нас два из трех. Вот я вот про это говорю, тут она аккуратно, ребят. Да Че ж ты не задел, Там, блин, горючее то блин, горючий, это горючий, это надо было задевать, парень. Вот тут, -то. давай не пропустим, а то. Все, теперь можешь лететь. Не стал, ребят, а наверх лезть, ну и он нафиг так поедет, все. О, а шея затекла угу. Вот, Кубок Сумрачной Долины, ребят Ну, на Кубке Сумрачной Долины мы ездим только вот на этой машине Так, подожди, подожди, подожди, подожди Смотри, кар просто не уступает, ребят ну. Шикардосик Здесь мы его сделали Так, вторая гонка Так, вторая гонка я не помню, а вот третья у нас будет уже Это костырь Это костырь, оказывается, едет Ты знал костыря, нет? Так вот знай Да просто ты, но. Ну. Пуфлышку-то не гони, блин Есть Вот это было классно Я прям, ребята, забрал у них победу Вырвал ее зубами из их вонючих ртов Вот это не надо было, конечно, делать Ну, с одной стороны, ребята, не надо было делать А с другой стороны надо было Почему? Потому что без вот этой штуки, как она называется Без крыши Я еду намного быстрее Смотри, смотри, смотри, смотри Деремся тут, блин Какой-то дуст, какой-то дуст Лес Оу, друзья мои, а у нас босс На чем поедем-то? Ну давай на... А он, он на байке... Ай-яй-яй-яй, ребята, он на байке Ты посмотри! Вообще без шансов догнать ее. <Слышко> так, ладно, тут 4 гонки, может быть, успеем. Интересно, если я проиграю босса, у меня откидывать назад будут или нет? Да ну, ребят, у даже. Вообще шансов нету, чтобы ее как-то как к ней этот, Она как берет на самом начале Этот вот Был сейчас шанс, я его упустил, ребят Нет, тут не вариант Вообще не вариант, блин, на этом байке ее догнать блин. Точнее, на, на раллином авто да и на байке если бы я ехал, я бы ее тоже не догнал. А, у нее еще ускоритель, ё-моё! Вот почему она отрывается от меня так быстро, она начинает на ускорители, ребят, ехать. Но одна победа это не в счет. Опа, назад-то не откидывает. Все. там? Теперь масл кар. Ядрен матрен. С магнитом? Так она мало того что с магнитом, она еще и с этим. С форсажем, друзья мои, шпарит. Юху! Две гонки здесь всего. Слушай, двиг... а как мы будем. А как мы будем делить? Слушай, ну если ничья, по-моему, я должен выиграть, да? Сейчас посмотрим Или она? Я выиграл Все, ребят На ничье я выиграл Ну и прекрасно Ну и прекрасно Так, теперь командные события попросили меня поиграть Поэтому Давай Пойду вот на этой тарантачке Да давай ты твою налево, на этот гондурасенький-то едет нормально. Едь, говорит, нормально. Че, парень, все? Не хватило его. чуть-чуть не хватило до горючего. Видишь как? А мы тише едем, дальше будем. Я его обогнал, прикинь. Вот это изи. Вот это красота Так, а вот здесь вот я, наверное, возьму, ребят, Вот эту, вот такую тачку А дурак-то там не дурак Ну, ядрен, матрен, ну но... Кстати, какая-то трасса новая, если честно Ёк-макарёк А чё это не пустые-то? Ну, если заехал, ну давай тогда уже, блин, ну Вафельник, блин Все, <смех> этот Шерон, ребят, какой-то невезучий, невезучий парень, я тебе скажу. И круто, что... <смех> что у меня гонки идут именно с этим Ахламоном. Опять Шерон, нет? Фига тут И он умудрился заехать Вы серьезно? Я не поверю, ребята, чтобы он умудрился заехать на таком крутом Да как? Тут никакой Тут никакие колеса не выдержат, ребят Не, какое тут? Все, ребят, я разбился. Какая-то чушь. Какая-то, ребята, чушь. Фух. ну ладушки, все, ребятушки, я пошел. Я пошел, да, погоняли сегодня, 10 тысяч кубков взяли. Ну и обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим.